Ну тебе, ну ладно, приедешь, позвоним. он опять что-нибудь потерял. Панки, Панки, ты где? Что, за Сахалов? Подожди минуточку, я очки свои ищу. Панки, а на коватит ты смотрел? Не, -а, не смотрел. Спасибо, Петинка, сейчас посмотрю. Ха, вот они. Все, я готова, можно мяки. Смотрите, девочки, у меня самое главное молозное. Ты смотри, Панки, осталось со своей молозикой. Чтобы не заболел, Да-да, так много кусать нельзя. Ой да ладно вам, я же парень. И что, парни что, не болеют что ли? И не у них нажмак какой-то другой. Да ладно вам, хватит завидовать. Пошли молозное кусать. Эх, чувствую, лететь парня будем. Пошли. Ммм, вкусное Спанки, Панки, может уже хватит? Ты так много его съел. Ты же знаешь, как я люблю молозные. Mm -mm. Пока не съем, не успокоюсь. Друзья, а вы любите молозные? Если да, напишите, а с каким вкусом вам больше оно нравится. Ну, Панки, какое же молозное? Давай, оставляй его. Ну, еще голова не болела. Не болела. Надо его дома горячим чаем напоить. Ага, uh -huh. побежали. Mm. А вот теперь им мультик посмотреть можно холосы. Попкорн я взял. Так, о, гадивовочка моя. О, начинается. Панки, я здесь тебе горячий чай принесла. Петинка, ты чего? Какой еще горячий чай? Ммм, вкусно. Не буду я его пить. Вот это то, что нужно. Эх, ну смотри Панки. Будет тебе постельный лизин и горячий цайк. Ой, нет, не горячий. Теплый. Ой, девочки, а стоит у вас так много? Две петинки, два сахака. О, ой, нет. Три петинки и три сахака. О, что я с вами делать-то буду? Ой, заголок, мне кажется, что Панки бредит, посмотри! Ему уже две петинки, три пицинки. Нужно срочно мерить температуру. Мне кажется, чай здесь уже не поможет. Угу. я за гадусником. туда и обратно. Скри. Идем ему температуру меть. Меня подожди. Ой, ой, что-то мне так холодно. Привет, друзья! Посмотрите, сегодня эта куколка будет нашим доктором. Так как доктора у нас нету, будем делать переквалификацию. Ну что же, поехали! Нам быстренько нужно вылечить панки. Вы видите, что может случиться, если кушать много мороженого? можно заболеть. А у нас хорошая подсказка. Не знаю, правда, насколько. Здесь вот такая космическая ракета. И колбочка. Какая-то химическая. здесь у нас ракетостроение. Какая-то очень умная девочка нам должна попасться. Поехали дальше. Посмотрим, насколько она подойдет нам. Если ракеты строить умеет, так Панки точно вылечит. Ой, смотрите, у нас здесь розовый шарик и наклеечки со способностями а у нас еще остался третий слой опа ой смотрите хм. а у нас здесь джойстик очень интересно что это может означать он такого ярко розового цвета мне очень нравится этот тату а мы уже приближаемся к нашей разгадке ну что ж Поехали открывать аксессуары! Итак, наш первый аксессуар. Стоять! Открываем! Вау-вау-вау! Вот это, да, куколка! Как долго я тебя искала! Ребята, вы знаете, что это за куколка? Если да, быстренько пишите в комментариях, потому что я уже знаю! Я очень давно искала эту куклу. И вот, наконец-то, она мне попалась. А мы открываем дальше. Ой, сразу наша ленточка. Ой, здесь у нас обувь. Вот такие бирюзовые кроссовочки плюс телефончик. Это для того, чтобы играть игры. Вот так. Очень крутое приспособление. А мы будем открывать дальше. Итак... Здесь у нас... Сейчас посмотрим. А, здесь у нас бутылочка. Смотрите, это газировочка. Сама бутылочка розового цвета с желтой надписью. И крышечка серебристая. Доктор пьет газировку и играет игры. Да, странный какой-то, доктор. Наверное, другие его отпуску слили. Ну что ж, а мы поехали дальше. И здесь у нас наверняка одежда. А ну-ка, а, доставайся. Точно, посмотрите, какая классная. Здесь розовые шортики. Такой вот желтенькой кофточкой. Ха -ха, и здесь такая вот спортивная корточка или это кофточка черного цвета и без рукавка а, а здесь внутри сердечко. Посмотрите, какое она классное. Мне очень нравится ее образ. Давайте поскорее откроем нашу девочку. Итак, один, два, три. А вот и очередь нашей куколки. Один, два, три! Ой! Ой, какая симпатяшка! Посмотрите только! Какая она хорошенькая! А, какие у нее классные волосы! Такие розовые, яркие! А здесь по три бирюзовых невидимки! И такого же цвета у нее глазки! Ой, какая она классная. Давайте поскорее ее оденем и пусть она вылечит нашего Панки. Ну что же, я готова. Где больной? Ковати. <как> и что у вас случилось? Вы знаете, тетя доктор, Панки слил очень много морозного и это все дело запил еще и газировкой. Как было можно скушать мороженое, да еще и напиться. Так, что же мне здесь есть в этой сумке? Сейчас посмотрим. О, -о. это что? Уколчик? Где уколчик? Я не хочу уколчик, не хочу уколчик. Больной, не волнуйтесь, обойдемся без уколчика. А вам волноваться нельзя. Я вам дам сиропчик от температурки, а потом будете пить теплый чай, теплый компотик и побольше отдыхать, отдыхать и еще раз отдыхать. Но никогда не занимайтесь самолечением, нужно в таких случаях вызывать доктора. Слушай Сахарок, здесь нужно только пить теплый чай, отдыхать, отдыхать еще раз отдыхать. Может я завтра заболею? Нет, я не хочу чтобы у меня гола болела, и в детский сад я идти хочу. Нет, болеть я точно не буду. Кроме того, столететь людей Хм, я умею отлично играть в игры Хотите покажу? Ну что девочки, как вам мой образ? Смотрите, у меня есть вот такие крутые очки Виртуальной реальности И для нее специальная игра на другой